В конце марта этого года Верховный суд вынес определение о том, что теперь, чтобы установить кондиционер, нужно разрешение всех жителей дома. Давайте узнаем, какие аргументы они могут сказать против у жителей Казани. А какие аргументы скажет ваш сосед, чтобы вы не ставили кондиционер? Никакие. Не имеет права. Абсолютно. Это средство индивидуального комфорта. Кондиционер. Поэтому я считаю, что сосед тут никаким образом не влияет. Шумный, капает на подоконник, как минимум, и все. А куда устанавливать? Я что-то вообще не пойму. Он устанавливает себе, мы устанавливаем себе. В чем проблема-то? Ну, то, что может быть шумный ему будет казаться. Или капать будет внизу, там, на голову ему, когда он будет ходить, будет с подъезда. Максимум, что, что может быть. А вы что думаете? Он может боится, что он простудится. Как? Ну, через стенку, может, кондиционер сильный какой-нибудь. Может. Всякое... Или просто заведовать будет, то, что у да. него есть кондиционер, а у него, него нет. Нету. Их не будет. Он нужен всем, я думаю, кондиционер. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить полюбовно. За любовью будущее. Вот если будет мешаться соседям, да? смотря какие соседи еще. вот. Все зависит. Да. Если yeah. э, дружишь с соседями, то нормально. Типа, будешь заботиться об их комфорте. А вот если соседи... Не заботиться о твоем комфорте, то и я не буду о их комфорте заботиться. Вот Будьте так. добрее. Да. Что он гудит, капает, и вы будете сверлить и мешать его детям спать. Что это такое? Мы поставили кондиционеры. Никого не спрашивали. А что думаете? Вы пишите в комментариях. Это был соцвопрос с Илия Гизатова, Олия Кульбарисова. Всем пока!